Всем привет! Друзья, с вами снова я Иван Фабру и рад приветствовать вас на своем канале. Это будет небольшой видеоанонс о нашем путешествии в Беларусь. Что мы делаем в Беларуси? Нас с Денисом Фадеевым пригласили наши друзья, коллеги, белорусские пчеловоды посетить их мероприятие. Что это за мероприятие? Это встреча пчеловодов, доклады, конференции, выставка инвентаря, которая проходит недалеко от Могилева на базе отдыха Николаевские пруды. Очень классное, интересное место, красиво нам понравилось два дня проходит здесь вот эта вся встреча очень много интересной информации что-то я вам покажу естественно все я не смогу вам показать по той причине что просто много нельзя вместить в короткие видеоролики ну что-то будет и также хочу проанонсировать нашу поездку в гости к нашему другу Михаилу Гращенко. Это молодой перспективный пчеловод, который занимается инструментальным осеменением очень плотно, который держит свыше 500 семей пчел Бакфаст. И вот мы были у него, на... ездили по точкам, он нам показывал свое пчеловодство, и в принципе я тоже снимал видео, которое я вам покажу. Так что кому интересно, следите за новостями, подписывайтесь, кто не подписался еще на мой канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Ну и смотрите. Все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. С вами был Иван Фаброс Беларуси. До новых встреч. Пока.